Друзья, всем привет! Вы смотрите Дневник Фаната И за последние две недели мы посетили снежное регби А также с нашими друзьями с сайта fanatic.ru Побывали на крещении, Также посетили фанатский красно-белый кросс Все это смотрите в новом выпуске Дневник Фаната Не переключайтесь Давай! можно на ласточку? На крещенский день Есть два мероприятия Крещенское купание И, так скажем, крещенский кросс Ну, то есть, да. забег Всех с еще раз. 11 спорт школы Зеленограда. Наши парни готовы к игре. Слышите эти громкие заряды. Первое место для них сложно, но мы постараемся. Всем привет! <смех> Стандинник фаната! <смех> да! Расскажи, как вы справляетесь с бровке? Вы стоите, вот, нет желания выскочить, На самом деле это очень тяжело, когда смотришь, когда играют твои, блин, друзья-братья, блять, тяжело, конечно, не выйти действительно там, мяч подкинуть, толкнуть кого-нибудь. Хочется с вырваться. Да. Ты мне скажи, это ваш первый турнир в формате зимнего снежного регби? Нет, это у нас второй турнир, в том году мы первый раз номинировались на снежный регби в Москве, играли в аэропорту на Динамо вот и <свят> это у нас второе ну круто я чего могу пожелать вместе с нашими зрителями подписчиками удачи ребят кто еще не знает как выглядит Инстаграм этих парней мы где-то вот тут вот где-то оставим <свят> подписывайтесь на них приходите на тренировки просмотр же еще открыт до да, всегда так будет. да не да не конечно ладно парни мы идем дальше мы показываем вам Весь наш этот сюжет, вы смотрите, с вас, как обычно, лайки, подписки на парней На нас уж ну, ладно, может, не подписываться, просто смотрите Все, Приходите пойдем, на тренировки, На тренировки, на игры, вся инфа будет везде Пошли, Грецкая Пойдем Мы в на сегодня крещение у нас в России, поэтому парни с фанатика позвали Ними провести время, когда приехал чуть пораньше, поэтому сейчас э -э, кунусь первый Друзья, это Лев, Вы его, помните, многие смотрели наши выпуски с ним, мы оставим здесь здесь подсказки на наши с ним сюжеты Слушай, э -э, я уже сделал, ребята, небольшую отбивку рассказал, мне позвонили ваша компания с сайта фанатик.ру говорят Серег у нас крещенский день есть два мероприятия это крещенское купание и так скажем крещенский кросс ну то есть да. забег да, какие то благотворительные истории да. слушай а как часто вы это проводите давай так ну кросы проводят где-то 5-6 кроссов в год вот есть выделенный кросс это новогодний который мы как бы кроссом фанатика не считаем просто новогодний кросс ага. вот в этом году будет еще 15 летие сайта. Поэтому... Ну, я думаю, может быть много кроссов, да, потому что да, год только да. начинается. Скажи да, мне, а как ты попасть? Вот, например, сейчас люди посмотрят и захотят с вами там бегать вместе, заниматься спортом это как-то возможно вообще? да конечно а всех мероприятий спортивных и вообще которых мы проводим там теннисные турниры и волейбольные турниры все, прос... в, доступе есть. все в доступе на сайте и как бы всегда и в к instagram хорошо везде поэтому, есть кто хочет принимать принимайте участие у нас есть там ответственные которые вы можете всегда записаться на кросс там под... приходите момент, все. все всех будем очень рады видеть до да, а... да, касаемо купания касаем... Кросс, купание. Ну, и купание. Это уже второй раз, когда мы проводим такой общий и кросс, и купание именно. Это просто когда совпадают даты. То есть это должен быть 19 выходной, когда а, мы проводим кросс. Ну, первый раз мы проводили купание лет 5, наверное, назад. А сам что купаешься подряд? Это вот третий раз. Третий нет. раз. Третий раз. Вот. А тогда был минус 21. Тогда с нами Алексей Зуев как раз нырял. Вот, я, да, я считаю, что отлично, отлично, и как бы всем тоже рекомендую, без фанатизма, бодрит, бодрит, бодрит, конечно, и... конкретно, ладно, с праздником, еще раз Все. поздравляю Всех с, праздником. Всех с праздником, с, праздником. с сейчас мы уезжаем на рэк, а парни поедут на кроссы, и эти кадры мы вам сейчас покажем. всем ребят, не повторять, потому что на самом деле, встречаюсь тем, что вы делаете, помощь, которую вы оказываете, ну, раз и делом нашим братьям. Хочется пожелать вам всем удачи, поздравить вас еще раз с наступившимися праздниками, пожелать вам, самое главное, крепкого здоровья. Мне кажется, ну, не важно, кто победит, как важно на самом деле то, то, что вы делаете. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Парни, мы сейчас отойдем от нашей от этой вот как обычной темы, типа снимать все, что происходит. Мы подготовили для вас небольшой рассказ от нашего друга Коли, который живет в Зеленограде, болеет за Спартак и долгое время играл в регби за регбиный клуб МИЕТ. Это регбиный клуб Абрамиевского э, института, который находится в Зеленограде, правильно? Сейчас мы перейдем к камеру на Коляна и зададим ему несколько вопросов. Он расскажет нам, как это вообще здесь все устроено. Колян, здорово. Здорово, Серега. Ну давай, ладно. Скажем, где мы сейчас находимся и почему-то так много команд, но они все типа дружат между собой. Ну, короче, всем привет. Да, мы находимся сейчас в спортшколе 111. Это, соответственно, зал фитнеса но он чуть-чуть его освободили Обычно тут тренажеры, там, грибные, беговые дорожки Вот, ну, как бы под мероприятие его освободили Сделали раздевалки для трех зеленоградских команд Давай начнем так В Зеленограде есть спортшкола, где мы сейчас находимся есть три клуба, да, рэгбинах? Да, три рэгбинах клуба Соответственно, студенческая команда «МИЭД», любительская команда «Зенитовец» и клуб «Зеленоград», он выступает и в любительской лиге, ну, то есть в чемпионате, чемпионате Москвы. Я все это люблю порчи. Да, в чемпионате Москвы в высшей лиге России. Скажем, можно ли назвать «Зеленоград» таким, ну, учитывая из твоих слов, и как это есть на самом деле, «Зеленоград» такая точка именно по регби Да, базовая кузница, да. В принципе, можем сказать. Ну, так оно и есть, по большому счету. В принципе, да, да. Ну, то есть, вот у нас есть игроки, которые сейчас играют в... Выпускники Зеленоградской школы. Да, да выпускники Зеленоградской школы. То есть, например, капитан сборной России по Это выпускник Зеленоградской школы Василий а. Артемьев. Значит, у нас есть Кирилл Голосницкий играет за Красный Ярбус выступает в сборной России. Серега Евсеев сейчас в сборной по семерке в турне. Потом... Патрис Пеки, тоже постоянный участник по регби-7. Сейчас тоже в, ну, в расположении сборной находится, насколько я знаю. Играет Замонина. Да, Валера Морозов, он уехал. Вот буквально, типа, с 1 января заключил контракт с английским клубом Sale Sharks. Вот, и, соответственно, уехал с 1 января, находится в расположении в Англии. И там играет еще один товарищ чуть-чуть постарше. Андрей Остриков тоже в этом же клубе, тоже воспитанник Ленинградской школы. Слушай, есть, принципе, нас, Спасибо да. тебе за такой экскурс, потому что это реально, ну, прикольно. Не, вот. на самом рай. деле, клуб, комплекс построили не так давно, в 14 в 14 А до а да. этого да. так где играл? А до этого у нас поле, оно вот вдоль Ленинградки А, просто, да? Да-да-да. То есть там более такой простой поле, но тем не менее тоже. Ну, да. короче, давай просто продолжим. Я приехал сегодня в Зелик и на этот турнир Комплекс понравился. Блин, комплекс бомба Короче, ребят, всех кто же... парня, опять сел фотик. И если у нас есть какой-то спонсор, который нас смотрит, мы тебя ищем. Да. Найди нас и купи нам камеру. В общем, и те, кто еще не знает, чем им заниматься, каким, каким видом спорта. У нас таких подписчиков много. Ребят, вот зеленоград, вот Коля. Ищите его, кодовое имя у него на пиаре Коля на попиаре. Да. Будете искать. Ладно, да. приходите сюда. Еще раз, как это называется место? Споршкол 1. школа 111, Записывайтесь на занятия, на Сек есть секции, секции да. Весь И будьте такими же крутыми. А давайте купить. детей своих. Конечно. Если, если кто постарше, у кого есть дети. Все мы... есть команда районная. Всех ждем, все бесплатно. Форму выдаются. Формы Самое формы, главное, что форму выдается. Свои выдаются, деньги да, покупаются, да, как, как было раньше у нас, когда мы тренировались. Погнали, Спартак, пойдем болеть занять. I'm done, I'm done поздравляю третье место болели кричали спасибо, за вас. Спасибо. круто всем советую Привет, крутая вас. тема если, даже голос сидел каждый раз нет <с> ну ты ну, скажи давай так свои эмоции ты расстроенная вижу да хотя первую а проблема цель вообще в снежке это что в самой двери сыграли перед да. сезоном вот, казали ну, какие-то связки, да, отыграли, наиграли, чтобы уже в на пятнашку было играть, гораздо проще. Короче, вот. такой для вас это тренировочный мутурнер. Ну, не сказать, что но, естественно, цели всегда есть, я всегда хочется быть первыми, но команда сложная, команда Ну, все сразу, да. Да, то есть я считаю, что классный результат. Ну, а расстался вторые, зельники, третьи. Нет, обыграли. Коля, ну, привет, брат! Короче, я поздравляю вас, вы молодцы, ребят. Да. Все, кто посмотрел этот выпуск, поставьте жирный лайк, наверное, к этим парням. Они молодцы, третье место, снежная регби. Ну, и давай свою фирменную, точнее наши, только от тебя. Чтобы тебя все послушали, но я тоже не слушаю. Про дневник лайки, Ставьте лайки, колокольчики. Подписка. Там все всем пока. Закрывай дети. Друзья, всем спасибо, кто досмотрел этот выпуск до конца. Если у вас есть желание принимать активное участие в жизни трибуны, поддерживать Спартак, писать самые яркие перформансы в России, да что там в России, в Европе, пишите нам в директ, мы вас обязательно этому научим. Обучим и все покажем Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик Спартак чемпион, а остальное уж как-нибудь срастется